вариантов сценариев вот, в семейных отношениях я имею в виду тех сценариев которые создают проблемы несколько тысяч несколько тысяч вариантов но согласитесь это действительно может даже напугать но как я могу с этими тысячами разобраться как я могу все это учесть но вы знаете вот эти несколько тысяч вариантов возникают вообще-то из одного зерна, а точнее из двух зерен, от родителей, от корней, от рода. И по сути все эти варианты как веточки и листочки, их действительно может быть много. И чем дальше человек растет чем развиваю, больше развивается, растет, жизнь его обогащается, тем больше этих веточек, листочков, то есть вариантов все больше и больше различных ситуаций, развития событий. Но все это, если рассматривать каждый листочек, каждую веточку, то можно утонуть в решении этих вопросов. Но все это стекается и начинается вообще-то со ствола. Согласитесь, ствол и с корней. Так вот, чтобы уменьшить количество вариантов, рассматриваемых э, при решении разных проблем в семье, нужно начать с корней. Нужно начать с того, э, от, э, именно с той части, где все эти проблемы начинают появляться, а дальше только размножаться, размножаться и размножаться. Поэтому мы с вами сейчас обратимся именно к первоистокам тех, более, тех нескольких тысяч вариантов развития событий, проблем в семейных отношений. А мы их с вами постараемся выйти к корням, убрать их в самих истоках, как говорится, у истока убрать эти проблемы. И тогда этих вариантов они будут испаряться, они будут исчезать сами по себе, то есть их не будет в вашей жизни. То, что убраны причины, причины этих всех проблем. Так вот, сейчас мы с вами начнем. Рассматривать эти э, варианты, не эти варианты, а эти причины. Эти причины, которые рождают вот эта основа, эти, этот корень. Избыточное материнское чувство. Поэтому прошу следующий слайд. слайд. Угу. Так вот, первое... Первая, самая большая проблема, которая порождает, порождается избыточным материнским чувством, она сказывается на вот таких социальных возникновении социальных проблем в человеке и в обществе. Что это за социальные проблемы? То есть, вот, в той семье, где, из которой выходят личности с такими наклонностями, как алкоголизм, игромания, наркомания, преступность. Это говорит о том, что в этой семье обязательно присутствует вот это избыточное материнское чувство обязательно состоялась, родилась, выросла и сформировала эту личность, вот это избыточное материнское чувство. Оно там проявилось пышным светом и создало, выпустило в жизнь такую личность. То есть это по вот этим проявлениям в жизни человека, то есть вот алкоголизм, игромания, наркомания или преступной наклонности, говорит о том, что в этой семье и возникли именно такие условия избыточного контроля, избыточного материнского чувства. Многие могут сказать, что это не совсем так, что, мол, и в тех семьях, где есть... И отсутствует вообще материнская любовь. Из нее выходят тоже люди с такими наклонностями. Значительно меньше, друзья. Я исследовал Значительно меньше. Вы посмотрите вокруг. Вы посмотрите на своих друзей, знакомых, а может даже на близких, на родственников, у которых есть дети. И там, где присутствуют вот эти все проявления, Посмотрите, какие отношения были к ребенку, начиная с беременности, начиная с, уже после родов во время воспитания. Было ли там избыточное чувство материнское? Было ли, был ли избыточный контроль со стороны родителей, отсутствовала ли свобода в развитии личности? Контролируемая, мудрая, но все-таки свобода, и вы увидите, что это действительно так. Вы увидите истинные причины этих проблем. Потому что, когда э, э, ребенок приходит в жизнь, зачастую, он еще, находясь в утробе матери, он уже начинает испытывать, испытывать те, то из чувства материнского, избыточное чувство. Они очень долго ждали ребенка, или очень хотели ребенка. Или они... это вообще у них мечта иметь детей, и им много детей. И это для них первая задача для семьи, это родить несколько детей и воспитать их, из них счастливых личностей если вот эта задача стоит первой в этой семье, если дети для них первое место занимают, то здесь обязательно проявится вот перечень вот этих проблем. Но это первая часть только. Первая часть проблем. А именно вот эти социальные проблемы. Алкоголизм, наркомания, игромания и преступные наклонности. Это еще раз говорю это первая причина в появлении не единственная но первая причина появления этих проблем Я прошу отнестись вот к моим словам ну, с большим доверием что я. если у вас возникает чувство что это не так но ну, пока расслабьтесь и допустите что пусть ну, пусть расскажет. Я посмотрю, подумаю, почувствую, посмотрю вокруг, и если вы внимательно и честно посмотрите вокруг, посмотрите, в том числе и на свою семью, может быть даже на своих детей, и вы многое увидите в подтверждение того, что я сказал. Вот, например, простой факт: как часто, как часто мать говорит мой ребенок? И как часто она говорит ⁇ Наш ребенок ⁇ подразумевая ⁇ Мужа тоже ⁇ Обратите внимание, даже в том случае, если они живут вместе, все равно мать гораздо чаще говорит, что это мой ребенок. Даже еще во время беременности, поглаживая животик, она говорит ⁇ Это мой ребенок ⁇ Понимаете, вот это, эти слова уже говорят это слово «мой», «моя», «моё». Это как раз говорит о том, что эта болезнь присутствует в этой семье. То есть такое отношение к ребенку. Дальше такой простой, простой тест. Посмотрите внимательно на свою жизнь и на своих близких. Как часто вы слышите от своих подруг, например, или даже, может быть, сами говорили такие вещи. Мы заболели, это имеется в виду ребенок заболел. Вот. Мы пошли в садик, то есть имеется в виду ребенок пошел в садик. Мы пошли в школу. Мы плохо учимся. Или мы хорошо учимся. То есть отождествляется мама, отождествляет себя с ребенком полностью. И дальше по жизни так и идет, такое отождествление. И ребенку очень трудно выйти из этого состояния. Он не может быть свободным, он не может проявить свою личность, он не может жить нормальной жизнью, потому что у него уже с детства заложено вот это, что он собственность, собственность мамы, мой, мою, моя. Или родителей, потому что отец тоже может такой сказать реже, но ну, может. У отцовской любовь, но мы поговорим дальше об этом отдельно. Сегодня у нас, кроме вот этой темы избыточного материнского чувства, мы еще поговорим и об отцовской любви, и вообще о теме отца, отцов. То есть, здесь тоже не все так просто. Так вот, э, вот эти все простые тесты показывают наличие проблемы. Друзья, проблемы, очень серьезные проблемы. Вот тот перечень, который перед вами висит, это как раз перечень, э, но только части проблем, части проблем которая порождается избыточным интимским чувством. Что значит избыточно? Ну, здесь стоит, наверное, на этом остановиться. Может, у кого-то возникнет такой вопрос. А что значит избыточно? Это когда ребенок на первом месте в вашей жизни. Для многих это не подлежит сомнениям. Как, конечно же, на первом месте. Ради них мы живем, там, и прочее, прочее там, и прочее, и так далее. Нет, друзья. Вы не ради них живете. Вы ради себя живете. Вы пришли в эту жизнь. Один, и вы будете, как говорится, перед Богом отвечать перед небесами за себя, за свою жизнь. А не за того парня, или не за того ребенка. Вы за себя будете отвечать. Поэтому здесь вы пришли один и уходите один. И отвечать будете за себя. И ни в коем случае, в коем случае детей нельзя ставить на первое место. Так вот это когда ребенок стоит на первом месте в вашей жизни и особенно тогда, когда это не подлежит сомнению, когда это аксиома в семье, что дети – главное и все лучшее для детям у нас приучили, как все лучшее детям. А почему? Почему лучшее дети? Они вырастут, они еще поживут, они проживут свою красивую полноценную жизнь, а родители уже. Жизнь зачастую уже перевалила через середину. Когда же им-то жить? А ведь всегда нужно идти от себя, от качества своей жизни. Вообще вот простая истина, которая открывается на этом поприще избыточно материнского чувства. Но, уважаемые родители, уважаемые мамы, помните простую... Вещь. Детям можно дать только то, что имеете сами. То, что имеете сами. Если вы имеете здоровье, у детей будут условия, хороший фундамент для их здоровья. Если вы имеете счастье в своей жизни, в своей жизни, в личной жизни, радость, счастье, удовольствие, реализацию, поверьте, и детям гораздо проще в такой семье тоже быть счастливыми, реализоваться и так далее. Если у вас гармоничные отношения со своим партнером, уважаемые родители, то есть у вас между вами гармоничные отношения, поверьте, я как практикующий психолог могу сказать, да и каждый мастер подтвердит это. В этом случае детям гораздо проще построить гармоничные отношения в своей семье. Создать семью и построить отношения гораздо легче. Когда же у родителей большие трудности, то эти трудности обязательно скажутся на детям. Поэтому вот это, обопритись хотя бы на такую, на такую аксиому, что у детям можно дать только то, что имеете сами. И поэтому нужно вкладывать в себя, в первую очередь в себя, в свое развитие свое состояние, свои радости, свое здоровье, то есть все то, что делает вам, вас счастливыми. И ваше счастье обязательно проявится счастьем в ваших детях. Но если вы несчастны, если вы нездоровы, если ваши отношения не гармоничны, поверьте, детям приходится страдать, у них возникают большие проблемы. И чтобы им стать счастливыми, им придется очень много потрудиться. Хорошо, сейчас есть и психологи, и книги, и мастера, которые помогают. А ведь так кувыркались до этого поколения за поколение. У родителей проблемы, и дети кувыркаются в таких же проблемах. Поэтому вот это вот умение себя поставить на первое место для многих настолько неожиданное что ли, неожиданный посыл, что они отникиются от этого, уходят, даже эти, эту книгу материнскую любовь» перестают читать, потому что там об этом говорится. А это не, не в их сознании, это не укладывается в их вообще представление о жизни. Но, друзья мои, но вы поймите, если у вас не укладывается это в сознание, это не значит, что это неправда. Мои исследования, много лет, около 30 лет. Написаны более 40 книг на, на эти темы, около этого. У меня само прожита большая жизнь. У меня 7 детей, 7 внуков, 2 правнука уже. Мне 72 года. И я могу сказать уверенно и с полным основанием, что все, что вот... Я вывожу, выношу к вам все, что я ввожу через книги, это сама жизнь, это реальность. Постарайтесь в это поверить, в это, это принять и начать здесь менять все то, что не соответствует сегодняшнему представлению о семейных отношениях. Еще раз говорю, мы с вами начинаем со ствола. Мы начинаем с корней. То есть с листочками, с этими тысячами вариантов, листочков и веточек, то что они растут оттуда. Если не убрать вот эту проблему, то с этими вариантами, тысячами вариантов придется заниматься всю жизнь. Всю жизнь, да, можно улучшать, улучшать, но если не решены задачи с родителями, не, раз, не разобрались в этих вопросах, не отделились от родителей и так далее, ну, там много всего, мы с вами об этом поговорим, то все эти листочки и веточки на дереве переработать не хватит и всю жизнь.